Well, here's Minecraft Village, и это реакция на видео Трунера. Инфа, почему видео с Мазером и Майнкрафт Виллажем больше не будет. И всем привет, Погнали. друзья! Это я Трунер, и Захожу я, значит, в Ютубчик, думаю, посмотреть что-нибудь и вижу, вот что тут точка синенькая. Захожу, Так. а тут Ну, там видео про Twitch и посмотрите мой твич но сейчас я не могу это делать мой твич да потому что они меня там забанили я люто офигел но на самом деле это такой угар чекайте они из чего я короче они начинают меня ладно сейчас у меня кот лежит короче они что-то начинают меня игнорить я просто играю на Игнорить мы его начинаем из того, что он нас засирал. Окей, думаю, ну, типа, окей. А Значит, он попросил аккаунт у Манзера. Манзер согласился, потому что он добрый человек. Отдал его ему. Он спокойно играл, но через дня два он поменял пароль. И что-то происходит не так. Я даю им потом тот аккаунт типа я им я дал этот аккаунт я поменял пароль потому что типа этот пароль знал мой друг и ради безопасности я его по поменял я решил я забыл что надо было сказать поменял пароль для безопасности хорошо но какого хуя ты поменял пароль на Артем Еблан я поминаю, я помина я понимаю если бы ты изменил какой-нибудь пароль там Вместо пароля на какой-нибудь, там, кьювыертик, не знаю, ну, но какой-нибудь нормальный пароль. Но он его изменил на Артем Еблан. Этот пароль, ну вот, вот этому человеку, и сейчас, вот, и вот этому. Да, я просто забыл. Забыл. И... Понимаю. <связь> и, короче, они на меня начинают какую-то ядерную войну. Я такой, окей. Потом они начинают на меня гнать, что я поменял что-то. Господи, я поменял, офигеть. Я поменял пароль, хотя хотел с ними подружиться. Логика тысяча минус семь. Согласен, согласен. Вот, короче, вот этот человек лучше, чем вот эти двое. И с вот этим, ну еще вот найсик хороший. Да, и они начинают на меня что-то там ковать, и, и вс, и типа я им пишу этот вид, и просто решу no. поугарать. Поугарать он решил? Они такие типа пон-пон-пон-пон-пон-пон-пон. Пиздец, и круто. Всё. да, короче, люто пояснил. Согол. So cool. Значит так... Господи, что у меня чисто в реке падает? Нет, блин, в моря. Короче, сейчас я вам расскажу, как все было. Значит, однажды мы играли с трунером в юбу, и он захотел проходить со мной сюжетку, но не мог. Он позвонил Манзеру и попросил у него аккаунт. Тот, из, чего он, из того, что он добрый человек, он согласился и отдал ему э, пароль. Трунер же сначала просто на Аки играл, потом он начал нас засирать, и из-за этого, типа, мы начали его игнорить. Но через дня два, после того, как мы его игнорили, он просто поменял пароль. Как я уже говорил, на Артем Еблан. Вот, потом его друг, он сказал нам этот пароль, мы зашли на аккаунт, тем самым Трунера выбило, мы уже хотели поменять пароль с Панзером, но неожиданно на это так заходит Трунер и нас выбивает, и он меняет этот пароль на кое-какой другой, говорить я его вам не буду, потому что это уже порядочный пароль, скажем так. Он его изменяет, и мы не можем зайти на аккаунт. Мы очень долго пытались, что-то искали в интернете. И вечером все же Манзер смог восстановить свой пароль через электронную почту. Вот. Могу вам показать наш с ним переговор Дис... на Твиче. Людей. А? Там станд е... Не станд, а стенд. Ну ты понял, короче, э, подиум, где типа топы и мы с тобой бомжи ага. вот он пишет новый пользователь чата у нас с тобой тут в общем что в общем вы же раньше снимали видео с Трунером, где он сейчас я знаю то, что это ты. Уйди со стрима. Это так он и есть, это он. Да. Я, я вот на 100% уверен, то, что это не какой-то сейчас человек. Ну, если нет, то он очень плохой человек сейчас. Он украл аккаунт у, у Манзера в Роблоксе и такое Я, конечно уверен то что нет, я конечно почти на сто процентов что ты это и есть Трунер. ну вот скажу он украл аккаунт у артема все такое ты точнее так что теперь мы без него хотя я уверен mm. то что <с> ты и есть струнер. том видео будут с ним не знаю не знаю пока что другого, скорее всего видео больше с ним не будет ну вот, как-то так. Так, компуктер у меня готов. Вот, вот, вот, компьютер. Хом, а, я же троф. А, я понял, я кое-что не купил. На ёбочка. Ну не купил, я забыл уже. Материнскую плату я не купил, по-моему. А я же троф. Ну ладно. А мне-то ну, что? Не купил, точно, что вспомнил. Мне сказали, вот, это все. Этот Ров, кстати, у нас на стриме сейчас с Артём. Поздоровайся с, с ним. Это крыльчо блокнули меня в ДС. Сколько у нас фоловеров? Чё блокнули? А потому что так надо. Извините, Манзер, что игнорил тебя. Я не этот... Что говорил. На своей волне был. Сколько у нас фоловеров? Фиг знает. Два. Так девятьсот да девятьсот отвечай <свят> а, этот Кразбикулитик отвечай я тебе уже ответил <свят> так две нормально этот миллионеры с тобой в кавычках требую <свят> видео <свят> с Егором, <свят> ну <свят> что-то похожее вышло <свят> По твоим хотением он лучше нет Не знаю, сколько, много, чего откуда ты вообще узнал то что я этот да то что я стримлю на твиче что его я твой парень чего youtube я откуда твой... ты узнал мой youtube а -а -а -а. А, Егор сказал, скорее всего. Кулер! Нет! нет кулер! Егор, Мне ну... не Кулер! Нет. С Кулером А уметель бомжатский ком будет! Mm. Егор рассказал. Mm. Ну ладно. Егор рассказал. рассказал. Требу видел с Егором. Егор. Требу видел с Егором. Та, <связать> да, я на YouTube больше не планирую снимать, можно сказать. <связать> я теперь на Твиче 24 на 7 стримлю. Боже, <связать> боже. <связать> не 24 на <связать> 7, но. Егоруш. у меня комп 120. Нет, 120 тысяч стоит. Нет, 20 к стоит. А -а, а. а у меня сейчас скажу сколько. Ну я этот. Да, компьютер плохое сделал, поэтому только 12 тысяч. Ну вот теперь три вещи могу купить. Я тоже, кстати. По факту. Подожди. Лучше. Блин. М -м -м -м, нет. Короче, блин да. <соцентричная> Б... <соцентричная> блин да. <соцентричная> блин, <соцентричная> блин два. <соцентричная> блин. Блин да, блин нет. Блин их два. А вы видели я? <соцентричная> А почему бы и нет? Видели? Чё в чате происходит, Артем? Я ему сейчас перетащил на демонстрацию, чтобы он видел. Если что? Сообщение было отклонить. Так, <свечки> он там нечто написал, то, что вы, типа, этот, что-то, по-моему, что вы уебаны. И твич не пропустил такой и сказал об этом мне, я это заблокировал. А, так я на него уже, этот, не жалобу, я его на стриме уже. Спасибо этому, корзбекулитику! Ну, мне опять, хватает. Подожди, <свист> я какой-то тупой, по-моему, я что-то не то сделал. <свист> я этот, я твич я... сделай намного лучше этот анти-анти, да. <свист> Извините, сейчас звук игровки. Копеек. <свист> <свист> <свист> Понимаю. Дай, материнка. Я понимаю, он... Он, он же отдал вам. Он... Никогда. 58. Не отдал. А Артем его восстановил. Манзор, то есть. Эти. Никогда. И не он отдал на мак а Егор его... Ой, Егор, Артем его восстановил. А карта... Эти, да, эти, да, почку, я карта... Через почку, или... Через электронную почку. Почку. О, Тридцать пятьк комп стоит. Так он конечно. Так он и помогал. Врун, врун, врун, врун, врун. Я А типа у него эта почта была под владением, что он нам помогал. Так, подожди, а что у меня получается есть? Знаешь, что я хочу сейчас купить? Что же? Нормальную геокарту. Вот эту. Ой, всё, мне не особо хватать. Uh, yeah, а я yeah, сейчас yeah, этот, yeah, А yeah, я щас yeah, все yeah, самое лучшее yeah, покупаю. Yeah, я почти yeah, все yeah, самое yeah, лучшее yeah, покупаю. Yeah, yeah. На свой пока. Так он по как... чего? Кердышев, у, у тебя в Реалке нет норм видеокарты. Uh, у, тебя и... у него норм видеокарты, кто бы говорил. GTX 1050, а Манзерс видеокарты не... У меня? А, у Кердышева как этот, он сначала такой у меня? я такой, не-не-не, ты чё, бан? и потом такой, да нету манзера, он а, ну ладно да блин, зачем я его купил? говорит, в реале у тебя, типа, нету видеокарта нормальной у меня есть видеокарта? не говори ему, да, да не говори один гиг. Нормальная у него видеокарта? Да, но, не RTX, это, может, меня... но она нормальная. Это у него нет видеокарты, у меня видеокарта 2 Не, нет, у него это... она это... есть. Это нормальная видеокарта, конечно, не идеал, но, в принципе, нормальная. Не идеал. Ну да, нормальная она, не идеал, но нормальная. Какие игры мощный Ну, кроме каких-нибудь киберпанков. Ну, киберпанки... Один гигант разоблачение на Кердашево делать. Я переписал, что 8 гигабайт, а не один. Один гигабайт может быть только у тебя. У него, по-моему, 3 либо 4 должно быть. 4. А у Манзера 8. Разоблачение делать на него. Как заблочение на тебя на идет? А? Вот сейчас знаешь, я человек уже на меня выбесил я его сейчас банить mm -hmm. буду. У меня компьютер стоит 38 тысяч. Поздравляем. А <паспустим> <a паспустим> сколько у меня? Сейчас скажу, сколько у меня он стоит. У меня он стоит 39. Ну, он еще рабочий На одну тысячу это, на, на 500 даже, на 500, 500, ну, да, погнали дальше, ГГ. к видеокарт тысяч, а, я понял, еще один кулер дорогой, ой, ой, дорогой, еще один кулер дорогой, ой, я вам совет, Игор. Я, да... я... я вас дам совет, Игор. Я вам дам совет, Игор. Я вам дам совет, Игор. Ой, да иди ты нахуй. Пять тысяч ты... Ай! Да опять я дебил. Зачем я его опять купил? Блин, не промахнусь. Не промахнусь корпус не хватает ну ладно и так идет а я вам та нам на него похуй В принципе, корпус не отдал нет это не он отдал у него есть друг достаточно нормальный даже троф и он типа отдал этот пароль артем еблан а потом же егор опять изменил пароль и все такое ну, Я понял, раз, нам тоже как-то на раз. него похуй. А потом поменял пароль, нахуй ему надо. Потом поменял пароль. Как так бы он. к Манзеру каждый месяц а приходят вот, робоксы. Я бы сказал, на Твиче такое говорить нельзя. Угу. Да. На ютубе тоже хорошо супер, такое супер, говорить. Вот это. Супер, так парень. что не скажу.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 вот это я тащу. Вот Это А я не знаю, потом посмотрим. Ладно, я думаю, надо. А да, Так, подожди, не покупать жесткий диск, не покупать жесткий диск, не покупать жесткий диск, не покупать жесткий диск, жесткий диск не покупать. Покупать <свят> не покупать жесткий диск. <свят> не покупать жесткий диск. Я опять его купил. <свят> да дебил, я, я его <свят> опять купил. <свят> я за сколько раз повторил, не покупать жесткий диск, я его купил, дебил. <свят> а, подожди. И сейчас Три зрителя. Из этих это Егор и этот Троф. Ну и как бы да, там я его уже забанил. В принципе, я думаю, дальше как бы показывать вам ничего не надо. Все, вот так вот все и было. Он спиздил ак сначала. Ну нет, то есть рассказывал вам full историю, скажем так. Мы сидим с ним в ДС, играем в Юбу. Потом он захотел тоже проходить сюжетку со мной в Юбе. И попросил у Манзера аккаунт. Он хороший человек, он его отдал. Он играл в Пруснаки, проходил сюжетку. И типа из за того, что он нас начал засирать, мы его игнорили. После Трунер изменил пароль на Артем Еблан. Потом... Типа, мы писали в чат, какого хуя ты такого творишь, и Троф отдал нам пароль. То есть он написал, а я знаю пароль, дружить с Егором и отдам. Он говорит, ладно, похуй, держите. А мы даже не согласились. Пароль подошел, мы зашли на аккаунт, но в тот момент зашел Егор. То есть он увидел то, что мы зашли с его аккаунта. Точнее, с аккаунта Манзера. И он э, опять зашел на его аккаунт и поменял пароль уже на другой. Он туда задонатил, еще плюсом, с карты Манзера, причем он туда задонатил. Ну и вот потом э, мы пытались его установить. Я на рандом угадал этот пароль по стилю Егора. Э, и вот я зашел на этот аккаунт, но потом он опять увидел и зашел опять на аккаунт Манзера. Uh, да. <соторые> он зашел на аккаунт Манзера. И уже вечером Манзер смог все же восстановить аккаунт себе. Вот. Ну и все в целом. Конец истории. Uh, ну и нет, да и конец истории, короче, дальше. Он просто... Uh... Просто да! Просто нам на него было пофиг, ему на нас было пофиг. И потом он зашел на Twitch и начал вот это вот все писать. Вот. Ну, в целом это все, ребятки. Вот и, скажем так, разоблачение. Реакция на это видео подошла к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока. Say goodbye!